У меня обычно такие, знаете, серьезные ролики, на которых я рассказываю серьезные вещи. Но сегодня я хочу начать один интересный блог, который будет называться ⁇ Вредные советы ⁇ Потому что, ну, вот вредных советов я еще не давал. Обычно всякие доумности, серьезности и так далее. И первое, что я хотел бы вам посоветовать, ⁇ никогда не слушайте своего спонсора. Спонсор, человек, может быть у него образование поменьше, детей поменьше, э, доход поменьше, э, может быть он старше, у него зуба два нету. Вот, то есть, возможно такая ситуация. Не слушайте спонсора. Наставник это такая вот, ну это случайность. То есть человек, который вот подписался, и вы под ним оказались, как-то так вот магически случилось, никогда не слушайте спонсора. Потому что он вам, даже если добро хочет, он не знает, как это сделать. Поэтому слушайте только свое сердце. До встречи.